А, друзья, приветствую вас снова на нашем канале и а, сегодня я хочу показать вам распаковочку вот этой посылочки, которую я получил а, при помощи транспортной компании СДЭК. А, посылку я получил из а, города Ставрополь. А, а, в этой коробочке должна находиться горелка, ювелирная горелка, которую производят ребята в Ставрополе. Я сам еще не видел эту горелку, я не знаю, что находится в этой коробке Сейчас я ее распакую и мы посмотрим Горелка пришла мне для обзора, для оценки ее работоспособности, для оценки ее качества Ну, в общем, с чем я и хочу, так сказать, вами поделиться сразу Не откладывая это в долгий ящик, в прямом эфире, так сказать Итак, вскрываем коробочку В этой коробочке у нас должна быть горелка и, наверное, что-то еще. Я не знаю, если честно, я не знаю. Так, здесь у нас, ага, я так понимаю, различные насадочки, сменные насадочки. А, позже я распакую их и покажу вам, каждую насадку детально дальше здесь у нас я так понимаю находится сама сама горелка да совершенно верно здесь у нас находится горелка и рукава для подачи газа ну первые впечатления неплохие. Более детально мы рассмотрим с вами эту горелку дальше. Итак, друзья, предлагаю рассмотреть эту горелочку поближе. По ощущениям вещь достаточно качественная. Насколько я осведомлен, вот эта головка, в которой установлены вентили для регулировки подачи газа, она сделана из титана. Я, конечно же, могу ошибаться, но один из заказчиков такой же горелки говорил мне о том, что его заказ был изготовлен с использованием титана. Возможно, эта горелка также сделана из титаном. Утверждать не буду, не знаю. Я не получал никаких комментариев по поводу а, используемых материалов для изготовления этой горелки. Я не получал никаких комментариев по поводу а, диаметра сопел, которыми оснащена а, горелка. Ну, э, если у меня появится, появится эта информация, я дополнительно а, размещу информацию о диаметре сопел и точно о том материале, который используется при изготовлении вот этой головки, я размещу эту информацию под видео. Итак, давайте рассмотрим сопло горелки, сменные насадки. Комплект горелки оснащен следующими насадками. Как я понимаю, эта насадка предназначена для плавки металлов, Весьма оригинальное сопла у этой горелки, это так называемая мультисопловая насадочка, повторюсь, предназначенная для плавки металлов. Следующая насадочка вот такая. Повторюсь, я не знаю, каков диаметр сопла у всех этих насадок, потому что я получил горелку и, к сожалению, производитель не акцентировал мое внимание на том из каких материалов была сделана горелка и какие диаметры сопил дополнительно укажу об этом под видео так, следующая насадочка вот такая она аналогична вот этой, но с прямым носиком да, в каждой насадке головки съемные Каждая насадка со съемными головками, со съемными соплами вернее. И в комплекте помимо двух сопел, которые установлены на а, сменных насадочках, в комплекте дополнительно идут еще две насадки а, различного диаметра. Так, ну и э, в завершении э, в комплекте предусмотрена вот такая сменная насадка. Она, насколько я понял, эта насадка предусмотрена для того, чтобы в паре с э, вот этой горелкой можно было использовать сменные э, наконечники от э, горелки Рубин, либо американской горелки Little Torch, а, либо от э, сменные наконечники от китайских э, подделок которые, впрочем, также прекрасно сюда коннектятся и могут быть использованы вместе с горелкой, которую мы сейчас с вами рассматриваем. Ну вот, в общем, весь комплект, который, которым оснащен, оснащена вернее, горелка. Вы можете рассмотреть этот комплект внимательно. Да, и дополнительно... В комплекте есть вот такая резьбовая гайка, который при установке при установке сопел они фиксируются на головке горелки. Вот, вот таким образом. Сопла устанавливается в головку горелки и фиксируется вот этой резьбовой гайкой. Вот, а, ну, что могу сказать: повторюсь, по ощущениям исключительно под тактильным ощущениям, горелка сделана весьма качественно. Внешний вид ее ну, презентабельный, товарный вид очень хороший. А, вентили для регулировки подачи газа вращаются достаточно плавно. При нажатии на вентиле нет, не ощущаются никакие ни щелчки, ни э, продольного э, движения этих головок. Все достаточно мертво. То есть это говорит о том, что горелка сделана с высокой э, точностью подгонки деталей, э, которые сопрягаются друг с другом. Что не может не радовать. Шланги горелки резиновые. Достаточно гибкие. Не заламываются при перегибе. Хотя они и достаточно гибкие. Но в то же время они имеют определенную жесткость. Которая не позволяет при изгибе им заламываться. Что очень важно, когда работаете с гремучим газом. Так, ну и теперь для того, чтобы показать работу горелки, так сказать, в действии, мне необходимо на а, вот эти два конца а, рукавов подачи газа установить ответные части для быстроразъемных механизмов, которые используются а, при а, изготовлении наших нашего газогенерирующего оборудования. Сейчас я установлю эти насадочки на концы вот этих шлангов и э, покажу, как э, ведет себя горелка в работе. Покажу ее э, работу на практике. Итак, э, наконечники э, мною были установлены. Вот так они выглядят. Э, диаметр э, рукава Прекрасно подходит для установки подобных наконечников с диаметром 6 мм. Немножечко в натяжку, но при этом нет необходимости использовать какие-то дополнительные фиксирующие детали. Такие как хомуты, либо ленточный хомут, либо обмотка нитками. Этого не требуется, так как рукав прекрасно наделся, достаточно плотно и снять его просто так вряд ли получится. Итак, приступаем к действиям. В качестве источника для генерации гремучего газа я буду использовать газогенератор нашего производства S400 ACS. Ну, теперь осталось только подключить горелку, соединить, вернее, горелку с газогенератором и можно приступать к работе. Предлагаю начать тест нашей горелочки с использованием насадки, предназначенной для плавки. Открываем синий вентиль, через который подается гремучий газ, максимально обогащенный парами углерода, парами бензина. Соответственно, газ обогащается углеродом и, соответственно, газ ведет себя менее ретиво, менее взрывоопасно. Он горит, как обычный пропан, либо любой другой газ, любой другой горючий газ, в составе которого есть углерод. Итак, Ну, хочу сказать, что горелка имеет достаточно а, большую возможность для расхода газа. То есть горелка является небольшой, но ее возможности для расхода газа достаточно а, серьезные. То есть такой маленькой горелкой можно запросто делать э, большие вещи, скажем так. Ну, хочу сказать, что для плавки такое пламя просто идеально. Теперь предлагаю поменять насадку на более меньший калибр и посмотреть, как будет работать горелка в режиме пайки. Так, предлагаю поставить вот такую насадочку. Да, конечно же, резиновые колечки желательно смачивать, иначе их может их может просто закусить и резиновые уплотнители просто выйдут из строя. Поэтому такое соединение необходимо обязательно смачивать при установке. Итак, не знаю, какой диаметр сопла у меня в руках. Но сейчас мы это увидим по характеру пламени. Угу. Ну, похоже, что это ориентировочно... 0,5 либо 0,75 точнее сказать невозможно так попробуем теперь сменить сопло на другое опять же не знаю очень плохо, что сопла горелок, сменные сопла горелок, никак не промаркированы. Соответственно, потребитель, либо пользователь должен просто догадываться, какое сопло у него в руках, какое сопло ему необходимо использовать. Да, этот диаметр больше. Это, скорее всего, ориентировочно миллиметр, либо даже 1,2 миллиметра. Судя по Угу, факел сдувается, потому что расход газа очень большой. Ну, первое ощущение э, весьма положительное. Горелка, по моему мнению, э, качественная. Работает просто прекрасно. Как она будет вести себя а, тогда, когда в нее попадут а, а, испарения электролизного газогенератора с, с включением щелочей, я не знаю. Но если действительно здесь а, в головке а, горелки используется титан, либо нержавеющая сталь, они абсолютно инертны по отношению к воздействию а, щелочных и кислотных сред так ага вот я немножко заметил что синий вентиль периодически перекрывается не полностью пламя остается в носике горелки это у меня уже случалось пару раз это говорит о том что вентиль не закрывается полностью но возможно я просто его не дожимал но не хотелось бы а, прилагать особые усилия для, перекрытия, для полного перекрытия газа, так как любое усилие по моему мнению может только навредить а, внутренним деталям а, устройства, которое а, ограничивает подачу газа. Итак, давайте теперь попробуем следующую насадку. Так, ну, здесь вот это очень похоже, визуально, по крайней мере, на миллиметр. А вот это, скорее всего, 1,2. Так. Да, скорее всего, что это миллиметр. Ребята, как бы там ни было, даже тот факт, что вентиль для синего вентиля необходимо приложить чуть-чуть больше усилий для полного перекрытия выхода газа, но тем не менее мне эта горелка все равно нравится. Так, ну у меня осталась вот такая прямая насадка, я думаю нет смысла ее переставлять, мы просто э, возьмем э, от нее сопла и установим э, сопла, которое... Вернее, в насадку, которая уже зафиксирована на горелке. И протестируем. Слишком, большой, э, слишком большое давление Внутри э, газогенератора э, Ну да ладно В общем, э, что хочется отметить Хочется отметить Что да, действительно Горелка весьма Качественная Возможно только одно Не понравится любителям работать э, С э, Очень тонким и Маленьким пламенем э, Почему? Потому что э, Те сопла, которые есть в комплекте с этой горелкой. Они имеют, ну, прямо, скажем, весьма крупный диаметр. Это, скорее всего, от 0,5 миллиметров и больше. Соответственно, для любителей работать с такими диаметрами сопел, как 0,15 миллиметра, 0,25, эта горелка, конечно же, не подойдет. Но Используя вот этот наконечник, который я показывал в начале ролика, вы прекрасно сможете использовать сменные наконечники с меньшим диаметром сопла от других производителей. Повторюсь, это может быть горелка Рубин, это может быть горелка Little Torch американская, либо ее подделка, аналог из Китая, которая называется, по-моему, G1. Ну... Насколько эта горелка действительно хороша и качественна, судить только вам, я всего лишь вам показал то, что увидел сам. Благодарю вас за просмотр. Всем пока.